Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для ОВнов на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Колодой. Под колодой у нас королева посохов. Ну что ж, королева посохов – это женщина элемента огня, лев, овен или стрелец – ваша карта для женщин. Люди огненной стихии, они, конечно, очень энергичные, полны какого-то энтузиазма. Это может быть человек, занимающийся какой-то определенной деятельностью, так как посохи это иногда символ креативности, символ артистизма. Кто-то из вас может быть очень креативен в среде, в той среде, в которой вы работаете. Еще это люди очень предприимчивы, то есть они любят работать на себя в основном, иметь свое дело. Не очень любят, особенно, например, овны, они не очень любят работать на... или львы, то же самое, не очень любят работать на кого-то, то есть они должны быть сами <смех> во главе своей компании. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель для овнов – это карта семерка пентаклей. Предпоследняя неделя, мая, и для вас тройка пентаклей, пятерка кубков, Карта колесницы и двойка кубков. Девятка посохов, четверка мечей, карта силы и карта императрицы. Тема двух последних недель мая для вас, мои дорогие овны, это семерка пентаклей, карта... Сбора урожая, то есть, когда мы э, вкладываем много труда во что-то, то есть, сажаем семена, э, взращиваем деревце, то есть, поливаем его, холим, лелеем, и потом получаем результат, какие-то урожаи. В данном случае это финансовые какие-то э, дивиденды мы получаем, семь пентаклей. И время, знаете, такое время раздумий. Вот это, вот это результат, я получил его, что же делать Дальше менять что-то или оставлять все как прежнему, потому что если мы оставляем все по-прежнему, у нас есть как бы гарантия того, что мы еще раз посадим такое же дерево и еще раз получим семь пентаклей. Если мы изменим что-то, тут нет гарантии, то есть риска даже какой-то. Но э, никто не сможет вам подсказать, то есть э, получите вы еще семь пентаклей или нет. Э, риск, он, знаете, есть риск. Но иногда риск полезен для улучшения своего какого-то, может быть, опыта, например, по работе, перейти в другой отдел. Это риск, но зато какой-то опыт может быть дополнительный, изменить Направление своего бизнеса, да, нет гарантии, что вы получите прибыль, но зато это тоже, что зато, а может быть, получите, то есть помните, что тот, кто не рискует, не пьет шампанское, поэтому вот такой вот как бы, период раздумий, очень правильная карта для всех тех, кто занимается бизнесом, по работе. Ну и в отношениях карта неплоха, потому что, может быть, кто вы очень активно вкладывали в свои отношения, и теперь вы получаете какие-то дивиденды, получаете какие-то результаты этого. Тоже очень неплохо. Ваши первые карты – это тройка пентаклей и пятерка кубков. Я думаю, что кто-то, может быть, перешел на новую работу и теперь немного сожалеет о том, что он ушел или... Может быть, вы долго искали, может быть, были другие варианты у вас, и вы то, что вы выбрали, может быть, не совсем еще комфортно себя чувствуете. В любом случае, пятерка кубков – это карта, когда мы плачем над пролитым молоком. Этого уже не вернешь. Если ушли уже с того места, или вас ушли, или вынуждены были уйти, то есть тут уже ничего не поделаешь в любом случае. Поэтому переживать, плакать, нервничать из-за этого не стоит. Надо как бы концентрироваться на том, что осталось. А осталось еще две полные чаши. Он держит их в руках внимательно. Посмотрите. То есть есть еще, еще будет у вас что-то. Может быть, у вас что-то э, случилось в отношениях, вы потеряли, может быть, что-то в отношениях или отношения, и как бы теперь оплакиваете это, может быть, отношения э, как бы не случились или разбились, как вот разлились, как вот эти чаши, потому что у вас было трое в отношениях. Три, тройка Пентакли говорит о трех человек, трое людей в отношениях. Из-за этого. А теперь вы перед, может быть, вы были третьим или третьей. И, а теперь, и вы не смогли с этим смириться и ушли, как бы, а теперь оплакиваете. Поздно плакать, вы все сделали правильно на тот момент. Сосредотачивайтесь на том, что у вас есть в данном, сейчас, и планируйте будущее. но ну, если вернемся к вопросу работы, почему я начала с работы, потому что по тройке Пентакли – это начать новую работу, это карта подмастерья. И вот тут вот какие-то могут быть сожаления. Я не... у каждого свои сожаления может быть. Может быть вам меньше платят, чем на предыдущей работе. Но уже все равно поздно. Лучше как бы концентрироваться на будущем. Что можно сделать? Как улучшить свое положение? Как улучшить? Вот это вот семерка пентаклей. Она как раз очень уместна в данном случае. Может быть вам не совсем комфортно на этом месте, потому что по тройке пентаклей это может быть. Период вот этот вот испытательного срока к вам приглядывается, вы приглядываетесь. Всегда на новом месте, ну не всегда, но частенько нам не очень комфортно, потому что мы не знаем людей, с которыми работаем, не знаем работу, всех тонкостей ее. Поэтому вот этот вот период притирки, он не очень комфортен. И я вижу, почему как бы возникает карта пятерка кубках вот остался бы я на прошлом месте, там я все знал, я все всех знал и всю работу знал, а теперь вот так вот. Ну, напрасно вы так думаете. Еще по тройке Пентакли – это карта экзаменов. Может быть, кто-то не сдал какую-то либо часть экзаменов, может быть, было несколько экзаменов, что-то вы сдали, что-то нет. Вам придется пересдавать, то вы тут все сдадите. Кстати, в конце мая, 29 мая, у нас начнется ретроградность, мерку то есть, как раз хорошее время пересдавать. Не новый экзамен, а вот именно пересдавать то, что у вас не получилось. Еще по тройке Пентакли это комиссии, какие-то проверки могут быть, которые тоже можно вот по этой карте успешно сдать, успешно пройти, вернее. Ну и еще раз хочу сказать вам, что напрасно вы сосредотачиваетесь на том, что вы потеряли, эмоционально ли, финансово ли, как бы это ни было, потому что впереди вас ждет удача. Во-первых, двойка кубков. Либо вы с кем-то споетесь на работе, хорошие отношения с начальством, либо вы там на работе, может быть, даже с кем-то познакомитесь, а может и не на работе. Может быть, всегда у нас две параллели идут в жизни. У нас работа, у нас личные отношения. Дети, друзья. Это все хобби какие-то. Это все параллельные линии нашей жизни. Вот в одной из ваших параллелей жизни у вас двойка кубков. Это карта душевного союза, когда два человека встретились и начали встречаться, может быть, если это любовные отношения. Тут тоже, знаете, такое взаимопонимание. Тут э, нисколько... Физическое притяжение друг к другу, сколько понимать друг друга с полуслова, вот это вот душевный союз карта называется. Можно... Э у вас, может быть, у вас появится новый друг или подруга, тоже, знаете, такой задушевный друг, задушевная подруга, которые будут с вами на долгие годы, которые будут понимать вас тоже вот так же с полуслова и выслушает и, может быть, и правильный совет дадут. А то же самое, надеюсь, и вы сделаете. Ну, а в любом случае, если мы а вот это вот будет касаться, эта карта двух, двойка чаш касается работы, то тут вы можете, на самом деле, построить очень хорошие отношения с вашим непри каким-то начальником, может быть, каким с кем-то из коллег у вас, может быть, сложится очень теплые отношения кто-то вас поддержит, кто-то вам поможет как бы вот на, на, на ваших первых стадиях, да и может быть и дальше, может быть, на работе вы, кстати, с кем-то тоже познакомитесь и начнете отношения. Но в любом случае, несмотря на вот на эту пятерку чаш, все у вас замечательно, так как карта колесницы, старший аркан, представляет знак Зодиака раков, карта победы. Победы иногда над собой, над своими страхами, над своей неуверенностью. Иногда победа это в плане карьеры, работы. Нам, может быть, вы получаете новую должность, новую какую-то более высокую должность. Достижение может быть в плане вашего бизнеса. Кстати, вот двойка чаши это очень хорошее бизнес-партнерство тоже. И э, у вас как бы тут идет продвижение, колесница, она движется вперед, понимаете, и это еще карта контроля в том плане, что вы крепко держите вот эти вот возжи, управляете этой колесницей, направляете ее туда, куда вам надо. Если мы говорим про отношения, то есть вы познакомились с кем-то и у вас начались. Почему я говорю начались? Потому что по двойке чаш – это начало отношений. Когда мы видим карту влюбленных, вот тогда у нас уже серьезные сложившиеся отношения. Но тут, тут вот, если вы начали, то тут вы хотите одного и того же от этих отношений, то есть вы в одной упряжке. То есть бывает часто, что мы в паре, один из партнеров одного хочет отношений, может быть, просто встречаться, хорошо проводить время, другой хочет серьезных отношений, детей, семьи всего остального. Тут ваши желания могут не сходиться, несмотря на всю вашу как бы, притягательность друг к другу, но вот в данном случае вы в одной упряжке хотите одного и того же. Ну тут последняя неделя придется за что-то побороться. Карта девятка мечей ⁇ это карта воина. Причем, знаете, как 9, а потом 10 по нумерологии. 10 ⁇ это конец цикла. То есть не опускай свое оружие еще рано. Вот-вот. Вот это последняя битва. И тогда можно будет отдохнуть. А следом за этой картой как раз такие карты отдыха. То есть пока вы не добились чего то чего вы хотите добиться, у каждого свое. Ни в коем случае не опускайте руки, вот это вам посыл, вот это вам такое послание, карт. Вот так после того, как вы добьетесь того, чего вы хотите, от вас еще могут и люди другие зависеть. То есть если вы чего-то добиваетесь, то вы, может быть, не только для себя это добиваетесь, за вами стоит еще какое-то войско, то есть еще люди, вы генерал в своем войске. Поэтому руки не опускайте, еще чуть-чуть, еще немного, и тогда вы сможете расслабиться, вот тогда вам даже не советуют картой, а нужно как бы отдохнуть. Смотрите, его даже охраняют, охраняют вот эти волки, чтобы дать ему возможность передохнуть, набраться сил, набраться энергии. Вот так и вам надо отложить после этой битвы свои оружие а мы все время, знаете, за что-то боремся, чего-то пытаемся достичь отложите свою вот эту вот воинственность и займитесь собой кому что кому что помогает для этого расслабиться набраться энергии кто-то с друзьями встречается кто-то на природу ездит кто-то у телевизора просто отдыхает у каждого свое кто-то в спа ездит так что дорогие мои но обязательно это надо сделать. И две такие карты у вас как раз, Силы и Императрица, обе карты, Старший Аркан на обоих картах нарисованы женщины, вот особенно для женщин, это карта здоровья, для кого-то вот эта вот передышка, отдыхать, заниматься собой, касается именно заняться своим здоровьем в плане беременности, особенно те, кто хочет, хочет забеременеть, и поэтому карта говорит вам, отложите свое, свое оружие и отдохните, займитесь собой, и тогда, если особенно у вас не получается, получалось до этого как бы забеременеть, то тогда, когда не будет стресса, когда не будете вы бегать туда-сюда, когда вы немножко отдохнете, тогда у вас может и случиться вот это вот здоровье. Карта силы и карта императрицы беременности. Для мужчины это может касаться вашей женщины, что, может быть, она будет положение или у кого-то, может быть, даже рождение ребенка. Вообще, карта императрицы, она постоянно беременная, <laughs> то есть у нее это постоянное состояние. Что хотелось добавить? Ну, если не беременность, то в таком случае это вот карта красоты. Во-первых, здоровье, забота о себе, которая принесет вам женщинам а, внешность. То есть ваша красота, она будет отображена Вернее, ваше здоровье, простите, будет отображено в вашей внешности. Когда мы хорошо себя чувствуем и цветем просто, понимаете, вот так у вас вот эта комбинация этих двух карт, она замечательна, особенно для женщин, извиняюсь, мужчины, конечно. Но для мужчин тоже замечательно. Старший аркан представляет знак зодиака Львов, карта Силы, карта, знаете... Уверенности в себе, говорящие о том, что я, а лев что, он как бы царь зверей, я совсем справлюсь, у меня сила есть на все. Такое вот будет чувство, что что бы ни послала вам судьба, я справлюсь совсем силы у меня есть. И, как я уже говорила, это карта хорошего здоровья в этот период. И карта еще, знаете, такой дипломатии. Да, судьба может посылать вам какие-то испытания, но не, старайтесь не брать их как, бы, вот как быка за рога, а наоборот, найдите к, нему подход, к ним подход. Это карта дипломатии. То есть любую проблему можно решить, но по-разному. Можно вот ее дипломатично, с какой-то стратегией, с какой-то тактикой подход найти к этой проблеме, и тогда это как бы разрешается легче без всяких таких, знаете, потерь. Карта э, императрицы – это еще карта плодородия, плодородности, плодотворности, то есть у вас будут какие-то, может быть, проекты, которые вы будете найти, много, может быть, работы, но вы совсем будете справляться, силы есть, работы много, может быть, будет нравиться то, чем вы занимаетесь, поэтому все будет идти как по маслу. Ну и как еще раз хотелось бы вернуться к карте императрицы, старший аркан, эта карта управляется Венерой, планета Венеры, планетой красоты, и вот я уже говорила о внешности, но тут вот может быть кого-то из женщин понесет, тут может быть по магазинам, внешность, прическа, красота, мужчинам нравится будете, своему особенному мужчине будете нравиться, будете привлекать к себе внимание. Давайте посмотрим, что добавят к этому раскладу карты Ленорман. Ну, очень созвучно, кстати, по красоте. Вот та карта, которая была у вас под колодой Королева посохов. Там тоже все про красоту, потому что люди огненной стихии, они очень часто выражают себя через внешность, через свое тело, через свою прическу. Так что созвучно очень с карты императрицы, с карты силы. Карта Солнца. Замечательно. Кстати, карта управляет вами, Солнце. Вы первый, первый дом гороскопа. Ваш, ваша планета. Вернее, Солнечный. Какая карта. Ну что ж, ключ. Давайте начнем с центральной карты. Ключ от клетки. То есть ключ. К любой двери у вас есть. Это вот очень похоже на карту силы. Силы есть у меня. Я справлюсь со всем. В данном случае у меня есть ключ, который, золотой ключ, которым я могу открыть любую дверь. И рядом карта Солнца, самая позитивная карта в колоде, Ленорман, Таро, говорящая о чем-то очень позитивном, что может случиться в ваш период. Еще раз, это ваша карта, представляет знак Зодиака Овнов. Карта говорит о новом начале чего-то. Для кого-то именно вот эти вот долгожданная беременность, рождение детей. Для кого-то новая работа. Все эти темы были у вас в вашем раскладе. Новая работа, может быть, даже повышение солнца, возвышение повышение в, в, там, где вы сейчас работаете, это могут быть, да вообще все, что, что угодно, что вас обрадует, так как это карта радости, что вас обрадует, вот это может и случиться. Ну, а кого-то может обрадовать предложение руки и сердца, карта, кольцо, вот это вот, свадьба, обручение, новый человек может войти в вашу жизнь, с которым вы в дальнейшем можете построить семью, построить отношения. Ну Все очень и очень замечательно, кстати, для бизнеса, вот это вот кольцо, это партнерство, так что, может быть, у вас очень такое удачное, вы построите бизнес, партнерство с кем-то, и вот этим ключом, а ключ вот этот вот, вы знаете, иногда вот про Пентакли, я говорю, говорю ресурсы, не всегда ресурсы, это только деньги, иногда вот эти вот связи, знакомства, правильных люди, те, кого мы знаем, это иногда более полезно, чем деньги. Так и тут вот, может быть, этот ключик, который откроет любую дверь для вас. Это могут быть какие-то ресурсы, которыми вы владеете, или они у вас есть. Романтические ангелы. Давайте посмотрим, что про любовь для овнов. Заслужили, вот так вот, мои дорогие, заслужили эту любовь, особенно те, кто вот начал отношения э, недавно, то не сомневайтесь, э, то есть судьба послала вам правильного человека в правильный момент, то есть и заслужили вы это. Оракул мудрости для овнов. Нету. Место лучше, чем дом. Ну, насколько правильно это? Очень правильное изречение. В доме будет покой и благодать в вашем доме. Особенно, если у вас есть семья. То есть, никаких конфликтов с вашим мужем, женой, партнером, партнершей, с детьми тоже никаких. В доме благодать и как бы покой, гармония какая-то может быть. Так что, торопиться будете после работы прямой домой, потому что вам там будет очень комфортно. И последняя карта «Оракул эзотерический». О, карта, э, когда в... соблазнение. Ну, эта карта очень похожа на карту дьявола, потому что карта дьявола не всегда такая страшная, сразу там наркотики, алкоголь. Нет. Там еще, знаете, такие мелочи. Шоколад, там э, по магазинам любим, деньги тратить любим. Такие вот есть. Ну, вот и вас, у вас будут какие-то соблазны в этот период. Особенно те, ну, вы знаете, особенно легко поддаваться соблазнам, когда у нас все хорошо, знаете. Поэтому постарайтесь немножко себя контролировать хорошо себя побаловать иногда это неплохо но как бы все должно быть в пределах нормы не не переходите вот за эту черту когда кстати тут тоже карта ключа нарисована на этой карте вот этим ключом да кстати постарайтесь знаете еще вот в свете этой карты не злоупотребляйте. Вот, вот правильное слово. Если у вас есть знакомства, связи или возможности какие-то, то постарайтесь ими не злоупотреблять. Пользуйтесь ими в нужный момент. Ну что ж, мои дорогие дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.